комнату вошел он я просто в шоке с этой душевной историей. ну ладно начнем у нас есть отмычка нужно выбираться отсюда у нас есть отмычка которую мы открыли клетку закрыть на ее не можем а желательно чтобы закрыть он нас начал искать что нам нужно что нам нужно нам что-то нужно Погода. Снег. Что ты вообще делал зимой в темном лесу? А, ну да, ты возвращался с работы. О, это нам пригодится. Дверь. Дверь с электронным замком. Ты электронный замок. И что? Провод, а, окей нет электричества не понял на каком это основании ок что мы ищем мы ищем то что нам поможет э, замотать этот провод и дать электричество в эту панель и открыть нам дверь что у нас тут? У нас тут ключ за стекло. Как раз вовремя. Нет. Нет. Где? Что? Ты, да. Ты речи Нужно поскорее вернуться в клетку. Да, она работает. возвращаю чтобы он не заметил что я вылезал из клетки нашел да там мы ничего не сделали не успели даже особо то а? какой пафосный вошел так. такой. погоди ка что ждать что то здесь не так что именно я все закрыл мне надо мне здесь а? Дос... ну дощечку видимо показалось да тебе показалось Иди диск ну или что ты там делал? Телек смотрю. Так, панель. Давайте, открываем две Авторизация. Нам нужно авторизоваться. Зачем? Нам нужен пароль. Календарь, ты дашь нам пароль? Он даст нам палку, которая прикована. Зачем приковывать палку, рукоятка прибитая скобами к стене? А зачем это делать? Впрочем, не удивлен. Я, может, что-то. Может ты? Веревка. Дай нам ответ. Ч я сделать то не могу? А, нет, стоп, вот. Цифры. Цифры. 1, семь. 7 что еще где вот 4 но там четырехзначный 1 или нет это 7 или это однерка как сложно 9 и теперь думай 1 или 9 Сначала нам нужно понять, как их вбить, а потом уже думай. 13 декабря 2013. Однако. Так. Внимание! С 10 декабря по 20 декабря на улице сильный ветер со снегом. Что? А, про этот снег. Да. Сильный. Это нам все равно он не дает никакой подсказки. Может... Нет, это, конечно, глупая идея, но можно, конечно, с севера потом сделать э -э, цифры, например, такое с севера. С востока на запад, на юг, или с запада-восток на юг, либо с юг запад восток Можно так. Будем делать по второму или по первому, нет. Давайте по первому варианту. Попробуем. Чё там у нас? 4, 7, 1, 9. 4, 7, 1, 9. Управление. Есть. Мы это сделали. Что это? Рукоятка? Ну, рукоятка так рукоятка. Что, что теперь? Оба. Лом. Мы лом нашли. Отлично. Мы нашли лом и часть кирки А. Ну, А и что? Давайте стул разломаем. Ой, унитаз разломаем. У меня есть предположение, а нет, нет предположения, у нас у меня есть предположение ушло этим ломом, впрочем я не удивлен. да поставься ты, отлично, что мы можем здесь еще найти, какой неподоз... неподозрительный люк, правда ли, твою же мать, а вещь есть? Вещей нету. Это очень плохо. Надо быстро все отключить. Здесь закрыто, там закрыто, тут закрыто. Давайте, я держу. Очень плохо. О, о. Я только что увидел, как таймер истёк. А? Это было страшно. Так. Это очень страшно было. Что-то здесь не так. Не, я все проверил, здесь все нормально. Видимо, показалось. Да, тебе показалось, текая отсюда. Итак, мы же точно ничего не упустили? Мы ничего не могли упустить. Нам нужна отвертка. Где нам найти отвертку? Это кислота. Что кислота с пузырьками делает здесь? Болт. Куда нам рукоятку? Хм. Впрочем, я не удивлен. Как и всегда. оба огонь какой кирп, кирпичная что кладка какая неподозрительная кирпичная кладка Нет. Нет. Э, кирку в смысле кирка на один этот, один удар был вот это я понимаю несправедливость О, это можно как-то Надеемся, что он ничего не заметит, и возвращаемся. Все, ты ничего здесь не найдешь, Мы чистые и невинные. Подумаешь, у меня деревянный... Деревянный засов просто... Что это? Это мне? Это еда? Это не еда. Это какой-то ящик. пишу у меня деревянный засов из кармана ага. торчит вместе с пилой по металлу и отмычкой? Всол стандартно. Что-то здесь не так. Да все так, ты не паникуй. Видимо, показалось. Ну это правильно туда в Табаско его. Что это? отвертка и чем И ничего. Ой. Как мы пафосно топаем. Как он вообще от этого? Не забежал сюда от таких топотов. давайте это, как выбросить вещь? Впрочем, ладно. И что? А куда? Подождите. Я ж только что под... я недавно пододвигал вот эту вот шнягу. Куда это ведет? Куда это все слилось? Где? Здесь нету никого никуда. Куда бы это сливалось? Где? Что это? Где? Почему? Она ведет прям Он туда вот. А то, что вы будете говорить, то, что типа вот тут вот есть труба, которая ведет туда, так хорошо. Она стояла здесь. А тут-то ничего не было. И тут вот тоже ничего не было, когда мы это открывали. Ну, двигали. Здесь она была, вот тут тут. -вот. Эта раковина стояла тут, и там ничего не было. Так что не надо мне тут. Это всё, та, это непонятно. Это слилось куда-то не туда. И что, нам лифт, получается, нужно вызывать? Твою же мать! Это там шумит? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Все везде все хватит. А дальше я не могу пройти, что ли? Дайте мне дальше пройти. А ну, живо! Дверь. Ой, нет, это не. <свист> Братан, давай, он двери выбивает. Как мне тут пройти? Быстрее, давай. Давай, давай, оставься давай-давай-давай пока неудачник ага. где ты черт возьми а я где-то далеко Будь ты тебе того же а как вода не замерзла Дима же, снег И откуда она? Э, то есть а, я, я встать не могу? Откуда она льется? Что это? Подождите, а что? Кто кричит? Я даже не вижу. Ну, Вы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. Режим прохождения 12.35. сделаны типа, мы помогли, пишет, там нету продолжения. Ну, ладно. Хорошая игра, нормально. Что всем спасибо за просмотр. Пока.